Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я расскажу, как добавить баннер, как его поправить. Смотрим баннер. Вот эта картинка, если я сделать копировать адрес, то она открывается вот по такому адресу. Promotion 300 png, вот этот вот адрес Appluance Я ее создавал в редакторе Inscape. Если набрать в поиск Inscape. Устанавливаем этот редактор, можно выбрать себе русскую версию, как вам понравится. Сам редактор представляет собой, редактора графически векторной графики, может одновременно и картинки, и тексты делать. Вот это вот я создал картинку. Особенность, по сравнению с PowerPoint, здесь можно четко выставить размеры картинки. То есть, здесь выставить документ property, свойства документа. То есть, можно явно указать, вот здесь вот я указывал 300 на 300 пикселей, размер картинки. И тогда, когда мы работаем, потом экспортируем, она ровно такого размера создается. Конкретно здесь вот есть слои. Вот так вот сейчас покажу. Так. Вот так вот слои, при помощи которых явно оказывается подложка, например. Тут у меня, вот подложка, если я делал, я ее блокировал, вот она. Заблокирована Замочки я теперь поправить не могу и второй слой рабочий с текстом вот здесь я выбирал какие-то объекты реально и еще импортировал сюда картинку то есть можно сделать такой вот файл импорт и ставить какую-нибудь картинку допустим ее вставляется в, прямо в текст куда-нибудь вот так вот она потом будет ее рендерить я просто несколько штук выбирал тут разных конкретно для нас нам достаточно просто поменять текст Здесь кликаем, например, нам на следующее до 20 апреля. И мы здесь ставим 20. Файл. save, Сохраняем. там Будет сохранить, если русский. И делаем экспорт bitmap. Вот здесь выбираем 300, 300 на 300 page И куда сохранять картинку. Экспорт. Она сохраняет поверх вот то, что у меня было до этого. Теперь если откроем открою... Вот она мне эта картинка. Можно ее открыть, посмотреть. Вот акция до 20 апреля. В формате PNG она сохранилась. Можно потом отредактировать в JPEG, если вам надо. Но, в принципе, PNG, конкретно эту лучше PNG оставлять. И дальше файл ZIL открываем. Это программа для работы по FTP. Вот я выбрал эту картинку. Тот вот адрес, который я копировал, То есть, вот здесь вот правую кнопку Copy Image Location. Вот он. Мне надо найти на вашем сайте папку контента 2015 2015.2. Чтобы не менять исводный код, который там прописан. Можно руками прописать заново, можно прямо поверх тое, что было. То я открываю ваше соединение. В принципе, оно у меня там уже включено. И выбираю вот эту папку, вот она. Вот торгполипром.ру, вп-контент, оплат 2015, 02, 02. И прямо сюда скопирую. Оплат. Сюда перезапишет ту картинку, чтобы была. Если теперь нажать f 5 f 5 обновление то есть это полностью переобновится страницы. вот у нас уже пошла другая картинка еще здесь у нас текст вот этот вот этот текст прописан в режиме заходим в консоль даже вот можно виджеты сразу было открыть Консоль. внешний вид виджеты у нас есть тут три типа три блока которые выставляются в среднем блоке как раз акция это прописано здесь прописан 20 апреля 20 апреля, сохранить, и leercached все удалить весь кэш. То есть это конкретно блоки, закашированы для ускорения работы сайта, поэтому их надо обновить, чтобы картинка и текст обновились. там вот, Акция действует до 20 апреля, в общем, все просто достаточно. Редактор относительно несложный. Можно тут много чего делать. Просто открываем вот наш исходник. Promotion 300 SVG. s w Редактируем. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бродачук. Сайт проекта большепродаж.ру До свидания.